Какой рынок удобнее для инвестирования, российский или зарубежный? Я инвестирую и мы обучаем инвестированию на зарубежный фондовый рынок, потому что видим в нем больше плюсов, чем российский рынок. Многие боятся зарубежного фондового рынка, потому что ходят мифы, что туда вход очень дорогой, что там все очень сложно и непонятно. Могу сказать, все это неправда. Сейчас есть, есть брокеры дорогие, есть брокеры доступные для инвестирования с любой суммы, с русскоговорящей поддержкой. Какие плюсы мы видим зарубежного фондового рынка? Так как мы инвестируем методом Баффета, это аналитика и покупка недооцененных надежных компаний с потенциалом роста цены в два раза в течение года-пяти лет, то нам очень важна прозрачная, чистая и точная аналитика. Российский рынок, к сожалению, этим страдает. Чем прекрасен зарубежный фондовый рынок? Достаточно источников, где можно получить всю правду со всеми квартальными отчетами, на протяжении всей деятельности компании. И у нас есть простой алгоритм расчета, надежная акция или нет, стоит в нее инвестировать или нет. И этому мы обучаем. Дальше, если берем российский рынок, то количество акций и выбор ограничен предложением российского рынка. Зарубежный фондовый рынок включает в себя около 30 тысяч компаний. И как известно, что всегда, какой бы ни был кризис или какой бы ни был период, есть компании, которым все равно, куда, допустим, какая ситуация в России, или какая ситуация там, в Америке, потому что у них продукт продается во всем мире. И найти надежную компанию из 30 тысяч, это проще, чем искать их из каких-то десятков компаний. Далее, это цена спроса и предложения. Есть брокеры, которые выбирают акцию из 35 бирж, что позволяет найти самую выгодную цену. Возможность применения работы не только акций, купил дешевле, продал дороже акции, но еще и применение опционных стратегий на одной платформе. Кто не знает, что такое опционная стратегия, у нас есть отдельное видео, как с помощью опционных стратегий получать несколько раз больше прибыли, и также как минимизировать риски с помощью опционных стратегий. Поэтому для нас выбор очевидный. Можно покупать и российские ракции, но на зарубежной платформе это выгоднее. Конечно, можно инвестировать и на российские, и на зарубежные. Чтобы вы смогли протестировать, а какой же рынок вам подойдет, либо попробовать возможности зарубежного фондового рынка, у нас есть пакет старт, Это очень недорогой пакет, в котором есть все необходимое, чтобы вы открыли тренировочный счет на зарубежном у надежного брокера, попробовали сами стратегии, которые вы пользуетесь на российском рынке. Мы вам дадим свой алгоритм поиска компаний на бесплатных источниках методом Баффета и вы можете сами воспользоваться для своего инвестирования, для своих стратегий, вы можете изучить наши стратегии инвестирования, поэтому давайте знакомиться, давайте делиться опытом, нам это очень выгодно, чем больше мы подготовим грамотных инвесторов на зарубежном фондовом рынке, тем проще искать акции из 30 тысяч и объединять это в единую таблицу и раздавать всем членам нашей ассоциации. Мы готовы предоставить всю необходимую информацию. Подписывайтесь, задавайте вопросы в комментариях, давайте знакомиться, получайте наши бесплатные уроки. Мы открыты общению, мы можем созвониться, ответить на все ваши вопросы. И напишите в комментариях, а что вы используете для инвестирования, какие плюсы вы видите в российском рынке, либо какие страхи у вас по поводу зарубежного фондового рынка. Потому что пользоваться надо возможностями всеми, чтобы ваш капитал рос. Успехов вам в этом!